Один из комментариев, два комментария было, что эконома продается больше, чем бизнеса. И да, здесь не поспоришь, эконом сегмента всегда больше. Но вот мы же не говорим, что нам нужно продавать все. У нас здесь сегодня с вами 200-300 человек в онлайне. Сколько продается недвижимости? 200-300 квартир? Ну нет же. Нам говорите за себя, что вы будете продавать. Вам нужно все продать? Или вам нужно сделать свои 5, 6, 7, там, до 10 сделок на одного с хорошим чеком. Вот когда вы выработаете весь ресурс бизнес-класса, и вы поймете, что больше нечего продавать или некому продавать, тогда можно говорить ну, о расширении. Но... Но вам это не да. грозит, я вас уверяю, не грозит точно, его прям настолько дофига, что даже если все присутствующие на вебинаре начнут продавать только комфорт и бизнес в своих регионах, и вы там будете пересекаться, вы друг друга даже не заметите. Окей. Okay. еще одна а, ошибка, которую, ну, ошибка логики, ошибка статистики. Вот очень много, ребята, мы это на вебинарах по маркетингу обычно разбираем, но я немножко этого, акцент этому сделаю сейчас, чтобы было понимание, к чему я веду. А, я слышал Фразы «все, все, все делают так», «у всех сейчас все стоит», «у всех проблемы». Короче, допустим, позвонил по 10 собственникам, из них 3-4 сказали «я снял свои объекты с продажи». Или пообщался с несколькими знакомыми, говорят, что у них нет денег. И мы делаем вывод, не мы, а ребята, с которыми мы часто общаемся, делают вывод. «У всех проблемы», «все сняли объекты с продажи», «у всех сидят без денег» и так далее. «Откуда вы это берете?» Это ошибка логики, ошибка статистики. Наше ощущение нас сильно подводит. Когда мы несколько раз слышим один и тот же факт, мы его слишком преувеличиваем, мы его слишком искажаем. Это на продажах такая же история. Менеджер звонил по продавцам и говорит, да, они на этой неделе все какие-то, все деньги заморозили. Хорошо, сколько было таких звонков у тебя на этой неделе? 20. А сколько человек тебе так сказали? Пятеро. Пятеро из 20 это какая доля людей? Да, их больше, чем было обычно. Но это, это, это все? Нет, не все. Где все остальные? Что со всеми остальными? Там же та же самая идея. У людей сейчас нет денег. А куда они делись, у меня вопрос. У нас что, взяли и половину бюджета просто изъяли? Нет, денежная масса осталась та же самая. Кто-то, может быть, придержал, кто-то, может быть, потратил на что-то другое. Но деньги есть. Их меньше не стало и не могло стать. То, что в компаниях сейчас некоторых нет дохода, потому что они не делают продажи, так люди которые люди, так люди деньги не тратили на эти продажи. Деньги не испарились. Это как закон сохранения энергии. Да? Деньги не могут испариться и появиться, но за исключением, когда их имитируют, да? ну, выпускают, в смысле, Центробанк. Помимо этого, они никуда не исчезли. Деньги у людей есть. Прям себе это запишите и запомните. Деньги остались на месте. Просто немножечко сейчас сложнее, люди с ними расстаются, немножечко по-другому принимают решения, но деньги есть. Зная это стабильное данное, гораздо проще действовать, гораздо проще быть уверенным, уверенно делать предложения, уверенно искать всех клиентов. А когда ты думаешь, что у людей денег нет, у тебя проблемы, потому что ты думаешь так, и ты бездействуешь, потому что думаешь, что никто не может тебе позволить купить недвижимость. А может, еще как. Окей.